Утро на радио Комсомольская правда. Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8.36 в Красноярске. Всем привет, уважаемые друзья. Радио «Комсомольская правда» на волне 107.1 FM. Сегодня, 15 января, общается с вами Стас Патрик, Алексей Решников. И у нас в гостях... Человек, который знает и любит автомобили, и все красноярские дороги, наверное, на своем на своей машине проехал, да и пешком, наверное, исходил уже. Егор Фролов, координатор движения Федерации автомобилистов России в Красноярске. Здравствуй, Егор. Доброе утро. Да, бывает, что при приемке какого-то участка, да, который там километровый, приходится проходить пешком для того, чтобы учесть абсолютно все... Недочеты. Зимой обувь нашипованную меняешь. Носки шерстяные. Носки его Егора. Егор очень интересную тему затронул, которую хотим мы сейчас обсудить по поводу выплат ОСАГО. Верховный суд вчера дал пояснение по поводу выплаты в случае, если во время ДТП ваш автомобиль полностью был ну как уничтожен, потерял способность передвижения. Восстановление не подлежит, да. не подлежит. Да, вот <связывающий> Хоть у нас и государство, которое не учитывают судебную практику Слава Богу, Верховный суд может иметь такую функцию, когда рассматривает судебную практику И естественно принимает свое решение для защиты как раз нас, автовладельцев Это какой-то прецедент был судебный? <связываем> Очень много таких прецедентов, так. когда страховые компании при полной потере Передвижение вашего автомобиля То есть, э, грубо говоря Восстановлению не подлежит ваш автомобиль Страховые компании пытались ранее занизить стоимость полной выплаты. Ну вот На сегодняшний момент, по-моему, это сумма 450 тысяч, занизить ее с учетом амортизации. То есть, если у вас автомобиль там имеет амортизацию 50%, естественно, и 50% вам выплатят. На сегодняшний момент Верховный суд пояснил, что при полной потере смерти, гибели, то есть, вашего автомобиля. транспортного средства, вы имеете полное право на всю сумму страховой выплаты. То есть на сегодняшний момент ни один суд не будет стоять на стороне страховой компании, если вы все-таки пойдете в суд да, и доказывать, что независимо от того, какой амортизации у вас автомобиль, если он не подлежит восстановлению, вам обязаны выплатить полную страховую сумму. 450 тысяч рублей. Амортизация имеется в виду, это срок службы. Ну, да. Амортизация, да, это его срок службы. То есть эксплуатация. То есть, если вы эксплуатируете автомобиль, там, к примеру, три года, у вас будет 80 процентов амортизация, если более, там, ну, все, ниже не. Потери э, при, при, при эксплуатации автомобиля, которые Да, это, то есть это, на это, сегодняшний это. момент Верховный суд как раз встал на сторону автовладельцев, когда страховые компании, пользуясь своей юридической грамотностью, старались и своими возможными. Возможностями, да, посчитать амортизацию старались меньше выплатить а как как вообще они определяли амортизацию Погодам, по годам погоду погоду и да, все да то есть э -э если я автомобиль прокапиталил там и не знаю поменял все что можно поменять если он выглядит у меня как новенький а все равно мне там выплачивали 50%. -20. Смотрите, когда мы сталкивались с такими ситуациями, мы неоднократно и у вас, по-моему, года два или три назад поясняли, что в любом случае, если вы меняете какую-то деталь, ну, к примеру, произошло ДТП, вам выплатили страховые выплаты, да, то есть вы поменяли там крыло, бампер, обязательно сохраните чеки. Для того, чтобы впоследствии, когда вам считали, если, к примеру, вы опять же то же самое крыло помяли, да, и вам считают амортизацию, вы вправе показать чек, что эта деталь у вас не имеет была никакой новая, амортизации, да. она была новая. Угу. И поэтому вам обязаны будут выплатить именно как, ну, за новую деталь А нам тут вот маякуют, что не только по году выпуска автомобиля амортизации считали, и но и по еще. Ну пробег, а по-моему, да? не всегда Это, Я Сильно. такого, если честно, не слышал а, Еще э, были случаи, когда, э, ну, помните, когда страховщики все добивались повышения стоимости ОСАГО Отказывались страховать отечественные автомобили Ну потому что у них стоимость, да, там очень низкая, амортизация Грубо говоря, по их мнению Нечестная, и поэтому они просто Отказывались страховать отечественные автомобили Слушай, ну а действительно в такой ситуации не будет Это поводом для мошенничества Машина стоит 50 тысяч рублей А ты за то, что ее в хлам разнесли Получаешь 450 тысяч Нет, в любом случае это будет оцениваться От стоимости автомобиля, если, ага. к примеру Страховая компания будет Вам считать ну, По стоимости автомобиля в 50 тысяч Вы вправе доказать договором купли-продажи Что этот автомобиль не 50 тысяч стоит когда <смех> оформляешь договор о купле-продаже Его надо обязательно сохранять в двух экземплярах В первую очередь, если вы продавец автомобиля Вам понадобится это для налоговой Потому что у нас налоговая Зачастую старается не списывать ваш автомобиль с базы то есть будет брать с двух людей, то есть как вас, человек, да. который купил, и тот, который человек продал. Ну, такой а то есть У моей О -о -о -о, супруги, у моей супруги взял, такой взял. случай, она два раза относила справку, причем первую справку, как будто там или потеряли, или что, не успели зафиксировать, и на Новый год опять насчитали. У -у -у. То есть автомобиля уже нет у человека, одного. То приходится. есть за этот автомобиль уже даже другой человек платит, ага. и моей супруги еще Бывает приходил, такое, что люди транспортный налог платят за человека, который продал машину. Да да. Еще которые платят транспортный налог. Слушай, ну я в прошлом году заплатил. Я не платил. Ходил долго, долго, долго, долго. В общем-то, пришли из налоговой письма, потом еще и судебным приставам подали документы. И пошел я, как честный налогоплательщик, оплатил транспортный налог. У меня от налоговых приставов не приходило, а если даже и придет, буду обжаловать по причине того, что меня не приглашали на суд. Я не смог отстоять свои права, не смог защитить свои интересы. Таким образом нарушат. Ну, и я вот знаю, что есть какая-то лазейка, да. да. Ну, вас нарушили ваши а... права. А поди... Без вас вынесли определение, ну... приставам передали дело и все. Все, уже заплатил. В общем, теперь когда. Ладно, благодаря тебе дороги стали лучше. А ты не заметил? Конечно, заметил. Транспортный налог ни в коем случае не идет целенаправленно на дорогу. Видел, мост построили? Это, это и часть моего транспортного налога. Мне есть чем гордиться. Нет, это, там написано подарок городу. На мосту. Сначала я дал сделал подарок налогу, и потом город сделал подарок подарок мне. Ездил уже по мосту. Да, ездил уже. Красивый. Только не чистят от снега. А они чистят. Да, вот. Да, кстати, читал у тебя на страничке в социальной сети как раз фотографию видел о том, что от снега мост не чистят. Да, при чем из представителей Скрудора пояснили, что его чистят всего лишь 4 раза в месяц. А вывозят все таки чистят, с него снег один раз в месяц. Но сколько там автовладельцев писали в комментариях, говорит, ни разу не видел. Один человек видел посыпушку и то, которое не посыпала, просто ехало через мост да. С одного Но, берега на а Другой да, да, да, давно передвигался по помпу я по мосту да на этой неделе 28-0809 телефон на студии друзья вот минутка осталась до конца этого отрезка может в следующем отрезке позвоните пожалуйста скажите а вот вы вчера сегодня по мосту по четвертому ездили как там Чисто грязно, снега много. Мешает ли он движению автомобиля или нет? Ну, причина как раз в том, что на сегодняшний момент мост до сих пор не передали на баланс города. Данным, всеми нашими замечаниями уже заинтересовался Следственный комитет, и, как пояснили из Крудора, что уже они там давали какой-то комментарий. Ну и на сегодняшний момент еще и этим занимается прокуратура. Друзья мои, в нашу студию и к разговору с Егором Фроловым, координатором движения Федерации автомобилистов России, вернемся через несколько минут. Это радио Комсомольская правда, Стас Патрив, Алексей Орешников. А сейчас приглашаем в студию нашего новостичка Артема Дмитриевского. Артем, пожалуйста, прочитай нам свежие новости. Утро. На радио Комсомольская правда. Авто. Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Доброе утро. 840, 8.47 в Красноярске. Продолжаем разговор с Егором Фроловым, координатором движения ФАР в Красноярске. В предыдущей части Егор упомя... вдруг признался нам, что не платит транспортный налог. В, в перерыве звонили слушатели, спрашивали, а что, налог платить не надо? Егор, скажи, почему ты не платишь все-таки транспортный налог? Поясни нашим слушателю. Ну, мы как Федерация Автовладельцев изначально поясняли, что в первую очередь еще, наверное, по-моему, сейчас вспомню в 2013 году мы для нашего государства почитали формулу где можно просто увеличить именно налог добавить его в бензин по-моему по-моему, 50 копеек, была эта сумма 53, если точно быть. И тем самым налог будет именно настоящим. То есть, если вы пользуетесь автомобилем, вы, естественно, оплачиваете, заправляясь топливом. То есть, ну, к примеру, как угу. ваш отец может ездить только на огород, да, и только летом. Угу. Почему он платит транспортный налог за год? То есть, он платит за кого-то его, а пользуется автомобилем только летом. Если у автовладельца мощный автомобиль с большим двигателем, естественно, он больше потребляет, естественно, он больше будет платить автоматически. Если он не пользуется круглый год, то, естественно, он и не платит этот налог круглый год. К нам прислушались, добавили налог в топливо, но транспортный налог так и не отменили. То есть получается так, что покупая топливо, часть денег наших идет в краевый, краевый город. Получается, бюджет. что мы два раза платим Мы уже, мы уже два раза платим, плюс э, почему транспортный налог является неоправданным. Потому что это второй имущественный налог. Да. То есть вы в первую очередь, когда приобрели э, транспорт, заплатили налог. Э, когда получили зарплату, получи, э, заплатили налог. Э, затем... Э, Пользуетесь автомобилем, платите налог. То есть вы, грубо говоря, каждый раз, пользуясь автомобилем, платите налог. То есть, То за... каждый раз, когда вы открыли двери, завели двигатели и тронулись, вы начали платить налог уже, да, получается? Да. То есть, поэтому, даже независимо от того, заводили вы свой автомобиль в течение года или нет, вы будете платить налог. И как раз мы, как Федерация Автовладельцев, ну, не согласны с этим, поэтому, ну, многие из нас его не платят. Мы знаем, как защитить свою правоту в случае, если все-таки приставы пришлют вам письмо, да, или придут сами к вам. В первую очередь, одна из защит, ну, как могли рассмотреть дело без вас? То, То есть, уведомления да. вы не получали. Пусть, пожалуйста, налоговая докажет о том, что вы уведомления получали о том, что вы должны заплатить транспортный налог, и тем самым докажет, что вы знали о том, что вам его надо заплатить. Причем транспортный налог, он является добровольным. То есть, хочу – плачу, хочу – не про, плачу. Я про... хочу – не плачу. То есть, можно так. Это да, прописан доброволь... прописано, что... Добровольный доб... транспортный налог. Он так называется? Да. Удивительно. Но, Но у нас и добровольное так... страхование, да, которое мы обязательно страхуемся. Вот Егор Воролов, координатор движения Федерации автовладельцев России в Красноярске, говорит, что налог является добровольным. Ну вот, скажем так, мы не навязываем вам это мнение – 228 0809, звоните, говорите, платите ли вы налог или нет, задавайте Егору вопросы относительно... Ох, сейчас я да. думаю, шквал звонков, вопрос во мной, да. А как не платить, да? Да, как не платить и как... Просто не платить. Причем, если вы обратите внимание, тот, кто не платит транспортный налог и получает счета, там даже не считается пеня. Потому что, ну, все-таки, за что считать пеня? За то, что добровольно не заплатили? Ну а okay. как же перед... Тут не стыдно ли тебе смотреть другим автомобилистам? Мне не стыдно тебе смотреть в глаза. налог. Я нас заплатил. Я-то заплатил. <с: <с: <с:> <с:> за тебя заплатил. За Егора Фролова. Yeah. Ну, смотрите, мы много платим налогов для того, чтобы все-таки наше государство существовало, да, и некоторые наши регионы существуют на дотации, которые мы с вами здесь платим. Наш край очень много налогов исчисляет Федерацию, но копейки обратно получает. За что мы должны платить? За то, что там где-то кто-то покупает новую яхту? Ну, я считаю, несправедливо. А есть у нас телефонный звонок, друзья, давайте послушаем. Алло, доброе утро. Еще раз доброе утро, доброе. Михаил. Миша, здравствуйте, еще раз говорите. Я, я, я налог не плачу. Uh -huh. Спрашивать мне по большому счету нечего. Uh -huh. Я налог не плачу, у меня уже сколько лет машины есть, ни разу не платил налог. Я считаю, что ну, а за что я должен платить? Действительно, uh -huh. за что я должен платить? Я заплатил транспортный налог, а потом у меня дороги не ремонтируются. Я действительно я за квартиру плачу, ипотеку, у меня там налоги забирают. Я за квартиру налог должен заплатить. Я, получаю у тебя зарплату должен налог заплатить, за что я должен платить еще налоги? Ну, и не было проблем у вас с налоговой инспекцией, с судебными приставами? Нет, да? никогда, не, никогда не было у меня на... проблем с налоговой инспекцией и с судебными приставами. Uh -huh. Спасибо, спасибо большое, Михаил. Ну вот уже два человека у нас в коста как минимум больше да не проблема. Дела. Там на самом деле мы когда спрашивали статистику, по-моему, процентов 20 точно не платят транспортный налог. Так Организациям по... сложно. У организации это компания, которая зарабатывает на этом. Хотя на сегодняшний момент, может, слышали заявление Путина, чтобы ускорили процедуру по мини транспортного налога. А то есть скорее всего он а, еще да, и ну немножко, хотелось, бы, немножко не дотянул, хотелось я не бы поблагодарить даже, может это быть партию до да, ЛДПР, которая третий раз уже внесла в Госдуму поправку о том, Ладно, что. Не все будем никакие не надо... партии благодарить. Но они единственные бьются. О другом, давай важном тоже на вопросе поговорим. о Тема у нас о да, штраф. Ну, ты, ты сразу понял, да, тема это у нас обсуждалась во вторник, да, представитель да. компании «Инфоком» был. С 11 числа э, штрафы введены за э, уже конкретные за то, что за неуплату на платных парковках. Да, мы как раз публиковали статью о том, что все-таки ну процедура штрафа, она не продумана, э, в первую очередь. Во вторую очередь, э, представьте, минимальный штраф 300 рублей для того, чтобы осуществить процедуру самого оформления этого штрафа, потребуется в районе 1000 рублей. Ну, из чего это исходит? То есть э, изначально компания, которая едет, фиксирует, затем она передается в центр фиксации. Центр фиксации передает, э, ну это же все письма, это работа сотрудников, передает в, администра... в административную комиссию. Административная комиссия рассматривает, э, подтверждает, что да, есть нарушение, отправляет запрос в ГИБДД для того, чтобы уточнить, э, чей этот автомобиль. ГИБДД обратно в администрацию отправляет информацию. Кто это? То есть, ну паспортные данные там, на кого составлять это административное правонарушение? И после этого администрация только отправляет человеку, который должен получить. Я это уже заб... давно потерял. И месяц. ты хочешь сказать, что вся эта движуха стоит тысячу рублей? Да. Себе а стоило штрафов, штрафов тысять знаешь... рублей, тысячу рублей. Да. Подожди, да ну. Но... Ну серьезно. Но все эти пересылки не так дорого. А стоят? знаете, сколько стоит, если обжаловать какое-то решение в суде? Ну, это уже федерального уровня деньги, конечно, это в районе 50 тысяч рублей. То есть, если посчитать зарплату судьи, секретаря, написание, подготовка документов, все, все это время посчитать, я вот с прокурорами общался, они сделали почет, это в районе 50 тысяч рублей. Ну, я разговаривал с людьми, с Павлом Бессаловым, представителем компании «Инфоком». Он говорит, в Казани, например, система штрафов действует вполне себе неплохо и оплачивают, и комиссии административные работают, и, в общем а в там, Казани в Казани кто занимается платным платным Муниципалитет. Муниципалитет. Вот. Это, это как это... раз очень большая разница между тем, что частная организация и муниципалитет. Когда муниципалитет занимается, естественно, и деньги и со штрафов, деньги с парковок и со всего остального идут в муниципалитет. Здесь у нас муниципалитет достается всего лишь 13% с платных парковок. Которые э, мы тут на днях тоже узнали, что оказывается и убираются за счет администрации. То есть у нас администрация в прошлом году заработала 70 тысяч рублей э, за весь год, да, там с марта месяца, когда они в полной мере начали работать. А э, на самом деле, да, убираются там, наверное, уже порядка... Ну, миллион это точно потратили на уборку. Не, но эти парковки на но и мы и в любом и случае, и потратили, и в любом случае кажется, потратили бы, действительно. В любом случае тратили, да, если бы действительно и полностью все деньги поступали в бюджет города, но это же уже были бы другие суммы, это было бы не 13%. И штрафы бы могли применить, да и э, вообще сама реализация вот этих платных парковок, она изначально шла не так. И на сегодняшний момент мы видим, как по многим советам, да, там, московским опыту Московскому опыту, когда номера там снежками залепливают, бумажки появляются, там, угу. тряпочки Ну, грязь начнется грязью ну, Говорят, несложно протереть номер, выйти тому человеку из автомобиля проверяющего их. Ну, представьте, если это будет массово, он замучается протирать Плюс при остановке вторым рядом нарушение правил дорожного движения этого же человека еще и оштрафуют вот так Четыре вот. дня прошло с момента введения штрафов, с момента вступления закона в силу. Хоть что-то визуально хотя бы поменялось? Ну, смотрите, вот ровно через двое суток да, в СМИ появилась информация, что ни одного административного отдела не выписано. Причем, ну, так аккуратненько администрация города говорила о том, что, ну, скорее всего, все платят просто. На самом деле, ну, никто не платит. Ну, платят там... Очень маленькая часть, потому что, ну, в первую очередь Были возмущения также средств массовой информации да, да, Компания Инфоком говорят, что Резко возросло количество Ну, класса. это само собой, да, сейчас подпривыкнут И все будет нормально то есть э, московский, о, московский опыт сюда придет и начнут не платить. А, наоборот, и будут все-таки... В Москве тоже, кстати, муниципалитет за, занимается... В Москве есть... муниципалитет занимается и эвакуацией, и штрафплощадками, и организацией... Наши муниципалитеты просто не Представьте... такого огромного объема работы. Я вот чего ну да, наверное, не, не любят работать, и деньги тоже. Деньги любят, наверное, которые достаются простым опытом, да, там, сдать муниципальное помещение, получать с него аренду. Ребят, я что предлагаю? Я предлагаю подождать примерно там до апреля месяца, да, и посмотреть, что изменится. Да, может, уже можно будет может, может быть, действительно, ситуация улучшится в центре города, и проходимость увеличится, и не будет такого огромного количества припаркованных автомобилей. Спасибо большое Егору Фролову. В гостях у нас был э, координатор Федерации движения э, автомобилистов России в городе Красноярске. Егор, в следующую пятницу спасибо о чем поговорить. Стас Патриев, Алексей Орешников. Не переключайтесь с волны. 107.1 FM. Автопятница.